Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Дмитрий Медведев юбилейно пообщался с работающим Российской Федерации иностранным бизнесом. Открывая заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям, премьер-министр сказал, цитирую, «Оглядываясь назад, можно сказать, что мы прошли немаленький путь». Конец цитаты. И это действительно, 25-летию встреч российских чиновников с иностранными инвесторами, совокупный объем кредитов в российскую экономику, ложно называемый инвестициями, оценен в 585 миллиардов долларов. Это огромная сумма и сопоставимые с ней проценты тяжким бременем легли на экономику страны на плечи народа. Наша же буржуйская власть лишь поощряет рост зависимости от иностранного капитала и гордится этим, называя инвестициями. В Пенсионном фонде России нет денег для возобновления индексации пенсии работающим пенсионерам в 2020 году, сообщил председатель правления фонда Антон Дроздов. Цитирую. «Для восстановления индексации пенсии работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, таких денег у нас сейчас нет». Конец цитаты. В уродливой буржуазной экономике нет места для достойной жизни даже пенсионерам. Вместо заслуженного отдыха класс капиталистов не только повысил пенсионный возраст, ограбив при этом несостоявшихся пенсионеров на 40 триллионов рублей, но и нищенскими пенсиями экономически принуждает людей работать до самой смерти. Работайте, платите налоги, в том числе и пенсионный фонд. А об индексации забудьте. Вот живодерская грабительская политика буржуазии во всей красе. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, цитирую, если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке, конец цитаты. Такое заявление он сделал в рамках 33-го заседания консультативного совета по иностранным инвестициям. Какое интересное заявление, руководство страны явно оторвано от реальности, хотя при текущем строе боярам не по статусу знать, как там живут их холопы, а чтобы эти самые холопы не повторили подвиг своих предков до 1917 года. По всем государственным СМИ нам рассказывают про козни Запада и, несмотря ни на что, стабильно развивающуюся капиталистическую Россию. Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет. Новым главой Совета стал секретарь общественной палаты Валерий Фадеев. Одновременно он получил должность советника главы государства. Эта новость практически никто не заметил, а очень зря. Владеев был ведущим на Первом канале, редактором различных журналов и газет, членом высшего совета партии «Единая Россия», доверенным лицом Путина и так далее. Но только никак не человеком, имеющим профильное образование в области права или хотя бы правозащитником. Как такой человек может возглавлять совет по правам человека? Правильно, только по прямому назначению руководства страны, как очень удобная на этот пост кандидатура. Счетная палата порадовала население Красноярского края новыми данными. По их подсчетам, за последние пять лет число людей, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, выросли до 18,8%, а это почти 500 тысяч человек. В 2018 году на меры социальной поддержки в крае выделяли 33 миллиарда рублей. Также проверка счетной палаты показала, что малообеспеченные жители края не являются приоритетными получателями выплат. Аналогичную картину обнищания населению мы можем увидеть и по всей стране. Так, по данным Росстата, число россиян, чьих доходов хватает только на еду и одежду, но уже не хватает на другие услуги и товары, мебель, технику, медицину и образование, в 2019 году выросло почти до 50%. Уровень жизни трудящегося населения страны продолжает падать с завидной регулярностью, и решать эту неприоритетную проблему ужасная власть никак не собирается. Так что наемным работникам остается либо сидеть смирно, пока буржуй не посадят их на поег из воды и хлеба, либо вступать в борьбу за установление справедливого строя. Товарищ, хватит сидеть и ждать чуда, вступай в борьбу, пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов, с честным взглядом на происходящее.